Встретились два друга. начинают делиться впечатлениями. Кто как встретил Новый год? Один говорит, «Ой, вчера смотрю, на часах 23.00, звонок в дверь, открываю, а там Снегурочка стоит. Ох, мы с ней крулетели. Первый раз так в своей жизни Новый год встретил. Второй говорит, «О, я вчера просыпаюсь». На улице, в сугробе, смотрю, а со мной баба такая пышная, белокурая красотка. Второй год, что у тебя так сгрустнулось то я не пойму. Да, не пойму, почему у нее на голове ведро оказалось, а вместо носа морковка. Хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, всего вам самого хорошего. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.